зачем работать с 12 если можно с одной с одним что я имел в виду я имел в виду жизнь не нужно ни над чем работать если осознавать жизнь и понимать что жизнь это самое дорогое творение которое существует на земле когда человек говорит я очень хочу квартиру зачем тебе квартира Ищи радость потому что в случае если ты будешь искать радость то тогда для тебя создадутся условия гораздо лучше чем квартира Тогда это будет дом или дворец, я не знаю, что-то, что будет тебя вдохновлять. Люди хотят чего-то мелкого, не понимая, что гораздо правильнее хотеть максимально большого. Максимально большого – это радости большое, это счастье. И стремиться к этому, наполнять себя именно вот этим, искать это, по чуть-чуть наполнять, добавлять. Оно не может быть глобально огромным, человек говорит я буду смеяться, смеяться это не радоваться, можно смеяться просто так, оно может быть тихим, радость может быть тихой. Она может...